Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Ансупов. И сегодня я вам расскажу о пяти простых действиях, которые необходимо сделать до раздела имущества и которые существенно увеличат ваши шансы на успех в суде. Слушайте, запоминайте, это вам может пригодиться. Итак, друзья, представьте ситуацию, что вы в браке. Вы уже понимаете, что ваш брак не спасти, что дело ближется к разводу, и развод будет отекчен разделом имущества. Процесс увлекательный, процесс длительный. И в суде он часто бывает с очень непредсказуемым результатом. Так что же можно сделать для того, чтобы усилить вашу позицию, укрепить доказательную базу и с большей долей вероятности достичь своих процессуальных целей? Итак, рассказываю. Первое. Оценка имущества. Давайте представим ситуацию, что вы делите имущество не только недвижимое, но и движимое. Причем речь не идет об автомобилях, а идет о банальной бытовой технике, электронике, предметах мебели, различной домашней утвари, которую вы могли копить годами в вашей общей квартире, которая тоже стоит денег и которая тоже подлежит разделу, и где муж и жена хочет распределить их в определенных долях и, например, получить денежную компенсацию. И вот вы выходите в суд, а доказательств того, что... Данное имущество у вас есть, что оно было нажито в браке, у вас, например, нет. или суда или суд они не устраивают. Да? Что же в этом случае делать? Так вот если, или вы, например, знаете, что когда вы выйдете в суд, у вас больше не будет доступа к квартире и вы не сможете например, эту технику там отфотографировать, как-то показать и доказать ее наличие. Что же я рекомендую делать в этом случае, друзья, сделайте предварительную оценку стоимости. То есть, найдите эксперта-оценщика, вызовите его, он приедет, все пофотографирует, всю технику, всю электронику, все компьютеры, телевизоры, стиральные машины и так далее, и так далее. Все оценит, по итогу у вас будет многостраничный такой документ, где будет указана марка, дата съемки, актуальная стоимость. И это будет лучшее доказательство для суда, чем вы можете найти. Все эти фотографии, и свидетельские показания, ну, к ним суд относится критически. Плюс может быть такое, что начнется судебный процесс, и одна из сторон просто вывезет это имущество куда-то и спрячет, и на момент судебного разбирательства в квартире его уже не будет. И как вы тогда докажете, что оно было и было куплено в браке? Вот самый лучший способ. Оценка. Второй совет, который также вам поможет, сохраняйте чеки и квитанции. Благо сейчас это сделать несложно, потому что можно расплачиваться онлайн. То есть чеки на имущество. Чеки на ремонт, на строительные материалы, различные договоры подряда, там, проводили вы электричество, там, я не знаю, на свой дачный участок, там, рыли колодец, устанавливали отопление. То есть все это будет доказывать вашу позицию в суде, то есть в обязательном порядке сохраняйте эти документы, не ленитесь. Либо перед тем, как выходить в суд, обязательно их всех найдите, отфотографируйте, откопируйте, а лучше возьмите себе оригиналы. Это будет вашим доказательством, и это вам действительно поможет. Потому что очень часто в моей практике бывает такое, что стороны выходят в суд, а вторая сторона все эти чеки выкинула, забрала, не показывает, не дает. И каких-либо доказательств того, что та или иная техника была куплена в браке, просто нет. Третье, друзья. Перед тем, как идти в суд, попытайтесь собрать данные о банковских счетах вашей второй половины. Очень часто бывает, что стороны выходят в суд, и они даже не знают, в каких банках какие счета имеются. И порой доказать наличие счетов в каких-то неизвестных банках, ну или скажем так, не совсем распространенных, если это не наша большая там тройка, Достаточно проблематично, потому что суды у нас не любят отправлять запросы на наличие вообще каких-либо угодных счетов. Суды любят, чтобы человек пришел четко, структурированно и сказал, вот на этих, на этих счетах могут быть деньги. На крайний случай сказал, в этих, в этих и таких банках имеются расчетные счета, давайте сделаем запросы и узнаем, есть ли там денежные средства или нет. А денежные средства, насколько вы знаете, а для тех, кто не знает, я скажу, также подлежат разделу в обязательном порядке для того чтобы скажем так облегчить вашу доказательную базу лучше подготовиться заранее поэтому пока вы еще в браке сделайте списочек узнайте в каких банках какие счета имеются поверьте это вам поможет четвертое момент прекращения брачных отношений что же это такое я уже рассказывал в одном своем ролике что бывают случаи когда выходишь в суд а машина продана, деньги со счетов сняты, и по сути делить-то уже нечего. Для того, чтобы это избежать, обязательно до суда, до раздела имущества зафиксируйте тот факт, что брачные отношения уже прекращены. Зафиксируйте тот факт, что все сделки, которые будут совершены после этой фиксации, сделаны без вашего согласия. Как это можно сделать? Я об этом уже рассказывал, вкратце пройдусь. Очень просто. Отправляется сообщение, в котором пишется текст, смысл которого следующий, что с данного момента брачные отношения прекращены и все сделки, которые будут совершены после этого сообщения, я их расцениваю как совершенные без моего согласия. Это вам поможет в дальнейшем отстоять ваши права и если одна из сторон действует недобросовестно, отчуждает свое имущество, вы сможете эти сделки оспорить, и доказать свою правоту. Ну и пятый момент, также крайне важный, это переписки. То есть позаботьтесь о том, подымите старые переписки, смс-сообщения, письма на электронной почте, зафиксируйте их. Если дело действительно важное, если на кону большие деньги, то не поленитесь и сделайте нотариальное заверение переписок, потому что вторая сторона может их удалить. Либо напрямую с вашего телефона, либо со своего. Например, в мессенджере Telegram можно удалять диалоги, независимо от того, хочет этого собеседник или не хочет. Соответственно, если там информация важная, то лучше до суда ее зафиксировать, чтобы не было таких случаев, что вы надеетесь на переписку, как на доказательную базу, выходите в суд, а переписки-то уже и нет. Поэтому лучше всего подготовьтесь заранее. Итак, друзья, я надеюсь, данный ролик был вам полезен. И я искренне надеюсь, что эти советы вам не понадобятся, что ваша брачная жизнь будет долгая и счастливая. Но если все-таки вы понимаете, что скоро будет суд, пользуйтесь. Эти советы я вам дарю, они действительно вам помогут. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Пишите в комментариях ваши вопросы. До новых встреч!